Я хочу показать просто один из проектов, который мы сейчас делаем, соответственно, если будет интерес, я эту сделку опубликую. Опять же, я нигде ее не показывал, Вот, я просто так несколько спросил, интересно, это даже, ну, по сути, я в этом проекте участвую компетенциями и помогаю ну, оценить модель этой всей истории. А, соответственно, суть проекта, как вообще добывается золото, потому что ETF это, конечно, прекрасно, но оно лежит в земле, соответственно, есть вот гора месторождение несколько лет до того как начать копать геологи вообще понимают а там надо копать или нет это а есть там золото или нет соответственно они проводят исследования и понимают что они даже знают точный запас этого золота который вот в этой горе можно достать то есть это бурение это какие-то тесты и есть готовый геологический проект который занимает достаточно длительное время. При этом до этого идут работы, связанные вообще с, ну, с разработкой, с оценкой этого месторождения, потому что, ну, например, когда какое-то месторождение находится, расыгрываются лицензия на то, чтобы это месторождение разрабатывать. То есть приходит компания, выкупает эту лицензию и начинает ей заниматься. Вот это можно сейчас сфотографировать, просто как отправную точку, с которой мы дальше будем двигаться. То есть сейчас есть проект на 1 1,3 миллиона долларов, соответственно, можно зайти на всю сумму. Можно зайти частями, годовая доходность близко к 100%. Опять же, там есть нюансы в плане того, что это то, что мы видим сейчас, это разведанные запасы золота, условно минус себестоимость по их излечению из земли по текущему биржевому курсу. вот То, что мы видим, это доля... Сейчас я расскажу все. Месторождение находится в Киргизии, это месторождение называется Карабулак Компания владеет лицензией эксклюзивной на добычу а, в этом месторождении. Опять же, я сейчас кратко просто тизер а, проекта вам расскажу. В карточку этой сделки я вам закину в чат. Просто вот тот чат, где все сделки мы публикуем, вы посмотрите. Просто если будет интересно, потом просто пообщаемся отдельно. Это не то, что… А, точно это не для всех проект, потому что ну, кому-то там сейчас просто рановато, наверное, в эти истории может быть. В чем вообще интересно, я когда первый раз увидел эту историю, я там почитал карточку, они говорят, у нас как бы есть классный проект, но я не понимаю, что с ним делать. Ну то есть почему-то вот он как-то не идет, я думаю, ну-ка расскажи. И мне рассказывают какие-то вещи, я тоже говорю, что-то непонятно, это фигня. Вот. И когда я начал погружаться в эту тему, я понял, что это ну, достаточно простая и понятная история. То есть условно есть гора, у горы срезается с крыша, то есть вот эта часть должна по экологическим нормам перенестись на специальную площадку. Потом экскаваторы начинают копать, грузят руду на самосвалы. Самосвалы везут на обогатительную фабрику. Эта обогатительная фабрика из тонны руды добывает 1,7 грамма золота. Все абсолютно делается силами подрядчиков. То есть экскаваторы, самосвалы, обогатительная фабрика, все делают люди которые не имеют, то есть у тебя нет ни амортизации, ни поломок, ни, ни персонала, ничего. У тебя есть лицензия, лаборатория, по сути, проект и право добывать вот в этой точке земли полезные ископаемые в размере. Ну, сейчас я скажу, сколько там у них разведано. И при этом с обогатительной фабрики золото уже уезжает выкупленное, то есть его не нужно никуда вести, потому что прямо там, покупатель готов выкупить весь объем, который есть в этой фабрике. То есть один из учредителей этого предприятия, он владеет ювелирной компанией, которая выкупает весь объем, который они могут добыть. Сейчас в денежном эквиваленте там зарыто 200 миллионов долларов. То есть из этой горы физически можно достать 3610 килограмм в сумме. Фактически это пассивный доход. То есть это они акции компаний, которые вот как поле золота, что они делают? Они копают, капитализируются, там идут новые месторождения, скрывают. То есть у них идет постоянная вот эта работа. А тут владельцы э, этой компании заинтересованы в том, чтобы взять эту лицензию и вытащить все золото из земли. То есть фактически в течение пяти лет это пассивный доход, который идет в валюте, который защищен от инфляции. Потому что тот товар, который они вытаскивают, он фактически обеспечен золотом. Ну, то есть это и есть золото обеспечен. Золото обеспечено золотом. Защита от конкуренции. То есть здесь плюс в том, что кроме них там никто не может копать. Ну и это круто. На самом деле тоже такая прикольная история. Защита американского законодательства, международного законодательства, легкий переход акций. Значит, одно дело, если прийти в Киргизию и там стать акционером этой компании. Другое дело... Мы сейчас создали обертку из Америки и добились того, чтобы заходить через эту юрисдикцию и покупать долю именно американской компании. То есть в чем это плюс? По факту Эстер он заходит в оболочку американской корпорации. У корпорации есть акции, его доля фактически ликвидна. То есть это не доля в киргизском ООО, в которой там нужно, ну то если вы пробовали ООО продавать, допустим, в России, вы наверняка испытывали эту прекрасную как бы э, и прекрасный опыт там сходить к нотариусу подписать найти покупателей потом переживать а что если у меня купили О компанию там люди которые хотели мне навредить <связь> а, на что требуется инвестиции почему такая сумма 1 3 миллиона долларов значит, зачем они значит первое это мы выкупаем Предприятий предприятия Альфазар, которое добывает как раз в Киргизии золото, как раз на этом месторождении, 8,5% мы выкупаем у одного из учредителей. То есть у него доля порядка там 70%, он 8,5% продает. Это первая часть. А вторая, то что сейчас они уже копают, то есть у них ездят самосвалы, они возят, добывает какое-то золото, но у них по факту, ну то есть копнули раз, там одна концентрация, копнули два, другая, оборудование строится таким образом, то что... Вся руда должна свалиться в одно место, должна перемешаться, чтобы стабильные реактивы выдавали, короче, ну, то есть стабильная концентрация 1,7 грамма а, на тонн руды. Вот, а, и, и у них по проекту, им нужно отрезать верхнюю часть скальной породы, ее переместить и копать, начать там, и организовать дороги. Кажется, что это как бы, ну что там, сделать дороги вскрыть, но по факту, если вы видели ту технику, которая делает это вскрытие, я понял, что там как бы хорошо, если бы этими деньгами обойтись, потому что все-таки гора это такой, это большой объект, то есть это не так, что там типа недоходный, недоходный дом, не здание, это просто большая-большая гора, с которой надо что-то делать. Соответственно, они планируют добывать 1600 тонн в сутки, но это руды, это не планируют, это у них по плану. Ну, значит, раз по плану, да. А, это можно сфоткать. Это просто простая математика бизнеса. То есть у них есть одна тонна. Вот в пересчете на одну тонну что получается? Они 55, 55 долларов стоят а, переработать одну тонну руды, перебрать материалы и фактически а, на выходе прибыль с тонны получается около 45 долларов. То есть они тонну переработали, 1,7 грамма золота получили. Опять же это в среднем бывает концентрация выше, ниже, но а у них в проекте заложено 2 грамма О, я просто посмотрел их цифры и занизил здесь, потому что ну, вот пока у них вот такие цифры а, и им нужно просто больше объема добывать соответственно маржинальность бизнеса высокая суточная прибыль компании 75 тысяч долларов в сутки, как вам в целом? ну по-моему хороший такой бизнес 75 тысяч долларов сегодня, завтра послезавтра и как бы и он достаточно простой То есть что меня лично здесь подкупило, хотя изначально не было очевидно, то есть я говорю, блин, это какой то вообще это -то другая юрисдикция, непонятные люди, короче. Конкретно, ну, вы можете почитать еще в презентации, там есть такая история, то, что вот этот проект мы не просто там, знаете, нам прислали, мы так посмотрели его, с нашей стороны там, во-первых, есть организатор, который уже пять компаний в Киргизии поднял, то есть компания, которая занимается добычей, и второе, и человек, который конкретно курирует этот проект, он является доктором биологических наук, он сам является учредителем большого количества компаний, которые также занимаются добычей золота. То есть, по факту, если бы мне сказали заходи, я без компетенции бы туда, ну, ну просто это было бы странно, если бы я там, ну, а не подывать не золото? Нет, это не моя история. То есть, мне, математика мне понятна, и как бы понятно, что есть люди, которые готовы этим позаниматься. Это суть проекта, я карточку вам скину в чате, это можно просто для себя сфотографировать, либо с кем-нибудь поделиться, либо самостоятельно еще раз посмотреть, презентажку тоже закину и в целом ну, потом можете изучить, отвечать на вопросы.